Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, может быть, необычную задачку. Вот, смотрите, две картиночки. Одна живопись какого-то современного художника, очень симпатичная картина. Вот. И другая фотография, ну вот, девушка в траве. И можно найти некое сходство в сюжете. Да? Трава и уход в пространство. Трава на переднем плане читаема, и уход в пространство, и как бы луч света. Ну, в данном случае луч света контражур, а здесь, наоборот, боковой. Вот. Но, тем не менее, можно притвориться, что вот такие блески света, как на этой картиночке, могли бы и здесь тоже прозвучать. Плюс симпатичная фигурка. Вот. Мне показалось, что фигурка похожа на одну мою знакомую. Вот. Я потом впишу ее личика сюда. Вот фотоматериал, вот картина. Попробуем их соединить и э, вообще обнаружим для себя, как вспомогательный материал в виде картин других художников Помогай фотографии перевести на язык живописи умно. Потому что многие из вас пытаются прислать фотографии и просто срисовывают фотографию. А как правило, э, это... И трудоемко, и, и невкусно получается, потому что ну, технически тяжеловато сразиться с фотографией. А какие-то решения художественные, обобщения, как вы видели только что, вот этого заднего плана обобщения, вот эти акцентные проявления света на травках, вот, и наоборот мутные фигуры, не такая читаемая фигура на переднем плане, а наоборот мутные фигуры. Это красиво, это красиво и можно фотоматериал как бы обычный по, по, по сути обычный фотоматериал которого можно на, на фотографировать за, за, за лето 100 штук переводить на язык полноценных картин вот но мы в дальнейшем еще будем это все обсуждать во-первых даже вот на уроках у нас сколько людей приходит, приносит человек допустим порт, хочет хочу написать портрет дочери хочу написать портрет жены там или, или наоборот портрет мужа и так далее и я обычно приглашаю, говорю, так, окунайся в бумажечки, там наш фотоматериал для, для, для рисующих. И там много всяких портретных решений, художественно уже решенных, то есть картин. И приглашаю туда окунуться и найти подсказку для этого портрета. Вот человек пришел с фотографией, ему говорю, ищи подсказку. Он достает, допустим, там три десятка фотографий с портретами. Мы просматриваем, просматриваем. О, смотри, смотри, какой фон, смотри, как сюда подходит. Смотри, и свет похож. Контражур или ажур, или боковой. И э, тоновые, тоновые то есть степени темности, тоновые пятна похожи. И все, и можно браться за такую задачу. Итак, первое, что я сделал, я просто срисую, я думаю, что камера-камерка монтаж нам будет периодически показывать картину, с которой идет работа, срисую фоновое пятно картины. Там два человека, но я срисую только фоновое пятно. Белила, синий, можно даже ой, коричневый, ладно, можно даже черный добавить. И вот такую темнятину на переднем плане. Светлятину на, втором, на дальнем плане. Тут два плана. Один дальний, мутный, туманный и один передний. В данном случае я к синему добавил, в том числе, не только коричневый, но и черный. Густая сметана, разжиженность, но, но не слишком густая, то есть в меру. Где-то в пользу сиреневого Где-то то за счет розового с синим Где-то в пользу зеленоватости То есть коричневый с синим Где-то чернит Просто чернит Подкладкой под зелень Выгодно класть такие сиреневато коричневатые э то есть как бы цвет земли и цвет сухой травы в тени поэтому коричневатые и сиреневатые оттенки подкладки под зеленую траву и в данном случае это так и практически всегда художники это делают никогда во всяком случае практически никогда не кладут зеленый э в чистом виде сразу на холст то есть Обычно какую-то подкладку под зеленый делают, чтобы зеленый не выглядел примитивно. Он обладает этим свойством, выглядеть примитивно. Это вот коричневый даже воскричал. Сиреневизна, сиреневизна с розовым проявлением. Среневизна может быть ну или фиолетовый сиреневый может быть в пользу синего в пользу розового. Рука устает, то есть отличный фитнес. Ну, наш песик там развлекается на улице. Чтобы вы понимали, сколько вещества краски ушло, это формат 60 на 80, да, 60 на 80, и ушло, ну, где-то размер тюбика краски ушло размером с тюбик. В основном, конечно, белило, меньшей степени синий, меньше коричневого, еще меньше розового. Просто некоторые не знают, сколько же вещества нужно заложить в картину. В данном случае, вот эта наштрихованность. Штрих чем хорош? Мало того, что он напоминает идею травы. Вот это вот идея травы. Идея травы за счет множества вот этих. И штрих, я заметил, что новичок часто штрихом воспринимает вот такое. Нет, штрих это все-таки серия возвратных движений. Здесь он даже траву, смотрите, кладет. Ну, так, в этом случае, мне виднеется. Появляется некая динамика склона и торчания. Ну и тем больше на фотографии, на нашей, с которой мы будем девушку писать, тоже есть этот мотив. Мастихина, плашмя мастихина. Можно сделать такие брутальные плоскостные наштриховки, более создающие более туманный характер. Напоминаю, мы сейчас просто списываем фоновую затею. Возможно, вот эти акценты светлого у нас будут чуть-чуть в других местах, когда мы уже доберемся до вырисовывания сюжета. Сейчас я немножко зелененького добавлю в виде изумрудки. Чуть-чуть туда подпущу. Изумрудка это изумрудная Изумрудная? Просто, просто изумрудная, да. Так, хорошо. Теперь возьму изумрудную опять же. Возьму охру. Будет такой вполне себе зеленый цвет. Но охра немножко собьет едкость изумрудной краски. Вы видите, мастихин вот такими движениями может создавать достаточно эффектные линии травы. Можно с коричневой. Будет здесь уже более темное. Темное решение зеленого. И даже с черной. сделает замедленную съемку, как бегает мастихин по холсту. ведь Я переворачиваю периодически, переворачиваю, сбиваю краску то так, то сяк. Можно даже вот такую резонину устроить. Резьбы, резьбы. Тут же задавленность краски. Раздавленность, задавленность. Даже вот такие плашмя мастихином удавленности краски тоже для глубокости пятна темного. То есть не только все рябит торчаниями, но и глубокость одного куска, второго куска, третьего. фигурка девушки Я сейчас пытаюсь найти силуэт фигуры. На холсте. То есть, может быть, я покажу вам сам аппарат, который вам бы пригодился для поиска фигуры. Для профессионального художника не составляет труда найти фигуру на холсте. Но, но даже профессиональные художники в наше время пользуются вот таким инструментом. Это проектор. Пучок света бросает изображение. Здесь на флешке изображение и в электронный вид, и на, на холст. Понятно, что в более темном помещении это делается. И надо сказать, что даже на уроках мы стали это использовать, потому что люди, естественно, не справляются с рисунком, а так мы все время можем удерживать рисунок в рамках того, как он и должен выглядеть. Ну, я буду без этого, но вам всем я рекомендую все-таки воспользоваться вот таким замечательным инструментом для своих работ и не ошибаться в рисунке. То есть это очень простая вещь, стоит всего там тысяч шесть. Ну это через интернет 6, а так может быть восемь. В общем, рекомендую всем. Западные художники давно все пользуются этими услугами таких инструментов. А наши немножко стесняются. Но уже москвичи, я думаю, не стесняются никто. Все московские художники пользуются подобным инструментом. У кого задачи сложного характера, ну скажем, портретные задачи. Пейзажи, конечно, для этого не очень нужны. Так что имейте в виду, что для вас не будет проблемы найти фигуру в формате, то есть вы этот уже накрашенный холст приносите к, в темное помещение, но средне-темное, бросаете изображение и буквально мастихином достаете силуэт. И никаких проблем. С рисунком уже не будет. Вот стерка, если что, имейте в виду, что палец прекрасно стирает. Складки одежды э, на фотографии какие есть, да? а в живописи желательно делать складки, которые облизывают фигуру, обозначивают основные, основные проявления фигуры анатомии. Проявления анатомии. Ну скажем, вот внятное решение бедра, вот бедро вышло, Потом вот эта нахлобучка на, на ножке женской, обычно, чуть-чуть там утолщение. Коленочку, конечно, прочитываем всегда. Вот бугорки видны, в общем-то, если мы даже, хотя бы просто честенько срисуем бугорки, мы практически попадем. Ножка пошла сюда. Здесь желательно чуть-чуть показать вот эту идею мысика, за счет складочек, то есть мысика. Здесь цилиндрик, круглость реберной части, грудной клеточки. Вот, э, на картинке нет вот этого плеча мы наверное чуть-чуть его хотя бы обозначим что ручечка здесь ушла в траву и поддерживает фигурку. Синевые партии делаем обычно с сиреневинкой. Единственное, что здесь нам еще предстоит положить так, чтобы тельце как бы немножко было прозрачным. Ну, как обычно, вот ночная рубашка просвечивает тело, да? Тело просвечивает сквозь. Также здесь мы немного сделаем тело, как бы угадываться будет цвет его под тканью платья, расчистив краску, от краски расчистив, я внедряю, вторгаю туда цвет тела для этого я взял английскую красную чуть-чуть разберил и вы видите достаточно приятный цвет заходит еще более разберил и ее же на световые участки все время показывая идею штриха по цилиндру то есть поперек круглости ноги, Даже вот это вот мерцание красных и зеленоватых рефлексов в тени, вы видите, дает красивый цвет и уместный цвет тела в тенях. То есть, если бы не рефлексы эти красные, то выглядело бы тело как пластмассовая кукла. А рефлексы дают эффект живого тела в живом пространстве. То есть, наоборот, зеленые рефлексы? Ну да, зеленые рефлексы. Ну, собственно, окру... цвет окружающей среды. Рефлексы как цвет окружающей среды. Сейчас еще поменьше кисть Размер кистей вы видите. Вот интересный момент, что даже на уроках, на очных уроках, где вроде бы человек настроился повторять за учителем, ученики очень часто делают произвол. То есть им предписано сделать работу, допустим, крупной кистью, а они делают ее мелкой. И причем на по, совершенно по своему усмотрению говоришь штриховать лежачий к холсту кистью, а человек штрихует торчащий, да еще и мелкой кистью, а ты ему большой предложил. То есть постарайтесь вот те, кто работает с видео, все-таки быть э, честнее, честнее выполнять задачи, которые перед вами ставятся для того, чтобы иметь, ну хотя бы близко результат, а во-вторых для того, чтобы научиться этому деланию, потому что иначе это Детский лепет будет. То есть максимально точно старайтесь соответствовать предписанной задаче и даже размеры холста, все, все, все старайтесь приблизить максимально. Смотрю на взаимоотношения руки с лицом, где находится, скажем, вот этот палец, где он по отношению к губам следующий. Итак, в таких случаях, как вот сейчас вот с лицом и телом, да, можно долгое время, поскольку мы вписываем в зеленый, можно долгое время пользоваться только красным. Вот английской красной, ее разбелами пользоваться, пользоваться, потому, что она и так подмешает в себя какие-то оттеночки, оттеночки, оттеночки, и мы не запутаемся в цвете. Но потом, конечно, появится и желтость или охристость света и появится-появится-появится новое содержание цвета. Опять же, вот срисовываю идею светлых освещенностей трав. Таких аж рыжих. Для настроения я сразу их задаю, не дожидаясь, хотя мы еще будем писать здесь. Но настроение очень важно, подбросить настроение в картину, чтобы от этого, от этих звуков уже немножко ориентироваться, потому что все в картине помогает написать все, то есть одно другого поддерживает, помогая. Сработать общее. Смотрите, часто, часто вот так кисть. Не, не вот так, а вот так кисть орудует более.. Изобретательно, более интересно. Сиреневые проявления цвета. Разбел розового и ультрамарина. И туда в траву уходит и теряется. Грудочку надо чуть-чуть обозначить. Обозначить в том смысле, что выпуклость больше освещена и подрезана теневой. Чуть-чуть виднеется ножка сквозь ткань. Даже если не виднеется, то пусть немножко виднеется. Складки одежды любят геометричный, рубленный характер укладок. Женщины часто, не зная этого, естественно, женщины очень любят рисовать такие круглости складок. Так вот, сообщаю вам, что это обязательно должны быть рубленные проявления складок. Тогда у вас есть надежда сделать что-то умненькое. Иначе они просто не сдаются. Складки не сдаются тем, кто их делает нерубленно. И в живописи, вот если вы обратите внимание на мои слова и полистаете, то обнаружите именно этот способ. Кружево. Вы видите, ножечку я подсунул, вот эти вот красноты ножки. Немножко вот мига, мигания, мигания темных просветов. Ну, не просветов, а наоборот дырочек рисунка этого кружевного урывки Видите, все осталось рублено, рублено. Все складочки рубить. Тогда получается эстетично. Вот просто смириться с этим и не делать кругловатых, кругловатых не делать. Плюс складки – это цилиндры и, где возможно, укладываем все по цилиндру. Складки ткани – это цилиндры. В этом месте, как и в других проявлениях в пуклости и выпуклости, рисуем, как бы показывая фигуру, как будто прилипла одежда к фигуре. То есть вот такие элементы будут художественными, когда они не будут игнорировать фигуру, даже нарочито выявлять ее. То есть складки по фигуре. Штрих по цилиндру. Ну, все вместе формирует нечто симпатичное. Если вы посмотрите на картиночку, я думаю, нам оператор опять покажет картинку, то, в общем-то, степень прописки у нас фигуры сейчас почти равна, а даже и превышает степень прописки тамошних фигур. Вот. Единственное, что у нас еще не так, как там, это не настолько вырисован свет. То есть там свет аж кричит своей яркостью, и мы сейчас вот такого рода мазочечки, вот такого кричащего оранжевого, А свет это не только разбеленность, но и в большей степени оранжевость. Хорошая, конечно, находка у этого художника вот эти супер яркие, длинные линии. Вот, и мы воспользовались ими, этими линиями для своих целей. И так поступают всегда художники, слегка подворовывая друг у друга. Вы видите, как бы некий нервный характер укладки. Как будто художник немножко танцует, укладывая эти травинки. На самом деле, этот танец уместен. Если просто вот стоять и сухо укладывать эти травинки, то они такими и будут, элементарными, неинтересными. Не эстетичными вот. а вот это вот подыгрывание танцем в укладке это ход технологический ход который позволяет сделать что-то интересное. У этих линий, акцентированных линий, есть некоторая логика. Сейчас об этой логике поговорим. Ну вы видите, продолжается танец этот. Кисть как будто ищет, где коснуться, и немножко как ошпаренная касается. Сиреневые то ли цветы, то ли теневые партии дополнят эффект. То ли платье из этих сиреневых партий и, или цветов, то ли цветы из этого материала платья. Вот такое смазывание, смазывание рисунка, и она как будто бы, смотрите, как будто бы недоприземлилась, как будто еще предстоит ей усесться в траву. Если вы посмотрите наброски, или, так, не наброски, может быть, набросковые картины или зарисовки Ренуарчика, Ренуара, вот, вы там увидите немало вот таких же, буквально, как, как в альбоме зарисованных, при этом это масляная живопись у него, картиночек. Вам советую тоже обратить внимание на вот характер такой укладки, как бы упрощение, как бы набросковый характер, который дает, в свою очередь, эффект эмоций, эффект впечатления. Теперь я доработаю чуть-чуть эту картиночку уже без, без съемки, но основную идею работы с аналогиями или подсказками я думаю вы обнаружили и поняли, да, что это разумный ход. Мы же совсем практически не повторили предыдущую картину. Но мы взяли от нее вкуснятины и впустили в нашу картину. Могли бы меньше этих сделать, вот, нарочито узнаваемых вещей. Но в любом случае это уже красиво. Вот, ну а я допишу и потом вы увидите. Друзья, значит, я поработал без камеры. Ну, такую выписку осуществил. И сейчас покажу, что именно произошло. Что, что, что собственно... Немножко я наполнил содержанием ножки, чуть-чуть, Прям в тот же вечер, когда это все начиналось, я все это чуть-чуть ножки наполнил содержанием, чуть-чуть снова их перебил э травками, может быть, вот эту вот глубину усилил, то есть, ну, это чисто такие рис рисовательные вещи, которые видел э на картинке, такие и подкладывал. Чуть-чуть еще прорисовал платье и посмазывал, как вы видите, в некоторых местах. Как мы когда расставались, так я и сделал напоследок. И снова потом повторил этот трюк. Немножко появил руку, которая теперь чуть-чуть виднеется сквозь траву вместе с рукавом. Вы видите, личику я раздал акценты светлого. То есть рисунок у нас уже был. Чуть-чуть ручку прописал. Травинка во рту. С цветущим содержанием. Вот этих вот напустил. Все это у нас было на фотографии, я думаю камера покажет эту фотографию еще раз. И сиреневые вот цветики, сиреневые, сиреневые, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. И она как будто в, в этом в перине находится, в воздушной перине находится. За счет вот этих сиреневых акцентов. Надо сказать, что эти сиреневые я подглядел также у, у автора, который мы работали. У него они чуть иначе, они чуть другое подразумевают, а здесь это подразумевает практически только воздух. Ну, собственно, больше ничего великого здесь не произошло. И суть, суть этой работы, я думаю, вы поняли, да, что мы берем фотоматериал и аналоги решения задачи или подсказки для решения задачи и создаем собственную картину и вы видите что в принципе дело-то нехитрое немножко рисунка. Надо, вы видите, особой прорисовки то нет. Особой прорисовки то нет. То есть и вы по идее с уже хотя бы малыми навыками рисования можете себе позволить подобного рода задачи. Научитесь подбирать материал Вспомогательный материал для ваших творческих работ. Итак, вспомогательный материал для ваших творческих работ. Материал из работ других художников, как это делали во все времена великие, друг у друга подсматривали и брали. Ну, сейчас это совсем удобно за счет интернета, очень легко подобрать материал практически к любой картиночке. Итак, парами эти картинки и откладывайте. Вот появилась у вас фотография классная, интересная. А к ней у вас нашлась подсказка. Вы эту пару отложили отдельно в альбом. Парами откладываем. Парами или даже 2-3 фотографии вспомогательных откладываем в альбом. И они у вас должны рядом идти. То есть вам не надо потом все пережискивать. Три часа искать подходящего те. Она у вас уже парами лежат. И у вас действительно в любой момент только эмоциональный взрыв вы взяли и написали картину. Ну, до встречи.